За счет специальных хилатных осадителей, например, этилен, диамин, тетраацетат, его используют еще в таком виде, это же кислотный буфер, он способен удерживать pH в определенном диапазоне, где могут раскрываться различные реакции, протравливаемую поверхность зуба или используем его как индикатор. Кости отдают свой минеральный компонент без потери органических свойств. Этот механизм очень интересный. Отдавая при этом, межклеточное вещество раскрывает огромный потенциал тех соединений, которые содержатся в запечатанном минерализованном виде. Я говорю, конечно же, о деминерализованных трансплантатах, именно компактной кости, поскольку они содержат различные биологически активные соединения. Один из коллег мне сказал, я когда я его спросил, что это такое, он мне сказал, это какой-то неудачный дизайнерский ход. Это структура компактной кости. Она имеет характерную организацию. Это гаверсовая система, структурная единица компактной кости. Это Гайверсов канал с сосудом кровеносным. Кость растет оппозитным методом. Уже на поверхности имеющейся кости Ученый по фамилии Хэм в 1952 году открыл э, очень важную цифру. Он определил, что клетка кости в минерализованном состоянии может быть живой, только находясь вблизи сосуда на расстоянии 0,1-0,2 мм. Это ключевая цифра регенерации и любой пластики, связанной с соединительной тканью и костной в том числе. Поэтому... Либо он лежит в канале, либо он находится в свободной полости, в строме где-то. Всегда должен быть кровеносный сосуд. Тогда... Кость компактная, ну или губчатая, соответственно тоже, в минерализованном состоянии будет жить. Проводя любую костную пластику, вы должны понимать, а откуда там образуется сосуд на расстоянии 0,1-0,2 миллиметров или как мы его там можем сделать. И главное Хэм определил, что эти сосуды лежат в канале. Это одна из э, иллюстраций его работы и монографии. Здесь изображена клетка костной ткани, недавно образованная, что о чем говорит сплющенность ее. У нее большое ядро, она содержит много хроматина, которая активно действует. А это плазматические отростки с соседними клетками, соединяющие активно лакуну клетки остеоцита с другими лакунами клеток. А вот эти две структуры, это сосуды, расположенные в канале. Вот это эритроциты и вот это эритроциты. И Хэм доказал в 1952 году, что остеоциты всегда-всегда лежат на расстоянии 0,1-0,2 мм от капилляра хотя бы самого маленького капилляра, который находится либо в канале, либо на поверхности. И это ключевая цифра поддержания способности костной ткани живой в кальцинированном состоянии, поскольку через минерализованную кость сосуды не растут. Им надо сначала разрушить этот матрикс минерализованный, либо это происходит путем образования остеокластов, это более длительный период, потому что должны слиться клетки тканевой Моноцит должен выйти, соответственно, да, из ткани, образовать конгломерат с двумя, тремя или большим количеством клеток. Звук остеокласты содержат от 2 до 100 ядер, бывает. Либо это должны быть клетки крови. Но тогда объем, ну, потому что да, и моноциты, и макрофаги также обладают аналогичной активностью. Они просто меняют свою ориентацию, приходят лизосомальные ферменты, которые активно кость. Но масштабы этого очень маленькие. А пока образуется остеокласты, пройдет много времени. Какой из этого следует вывод? Что должно быть питание, не может так образовываться кость. Исходя из этого, мы всегда перфорируем компактные структуры блока, принимающего ложа. И думаем о том, как делать это более тонкой структурой и как можно более чаще. Для того, чтобы площадь поверхности, площадь контакта, а как следствие эффективный объем, он был выше мы тем самым повышаем кондуктивность. Одной простой манипуляцией мы перфорируем компактную пластину. Вот так выглядит клетка костной ткани в деминерализованном состоянии. На самом деле очень хороший препарат, выполнен давным-давно. А это плазматические отростки, такие, видите, многочисленные. Как много транспорта газов надо, да? И какая вообще плотная сеть клеток окружает каждую костную клеточку, соединяя их в единое целое. Поэтому кость живет очень долго и не умирает, даже при больших травмах. И в организме эта ткань при наличии сосудов является приоритетной. В мышечной ткани, в соединительной ткани, именно образуется кость при наличии сосудов. Ученые по фамилии Хиггинс в 1973 году привела пересадку стенки мочевого пузыря, где переходные эпители, в мышцу и наблюдала образование костной ткани, а не какой-то другой. Поскольку кость растет всегда только оппозиционным механизмом, то на, и на предшествующей поверхности. Поэтому нам нужна уже живая кость. Почему мы собираем клетки аутокости, именно губчатые? Потому что они молодые, они сплющены, у них есть вот эти ядра, хроматины, РНК, рибосон. Они имеют больший потенциал к регенерации. Здесь изображена клетка, недавно дифференцированная, поскольку это, об этом говорит количество матрикса, которое она синтезировала вокруг себя. Поскольку еще не все волокна коллагена погружены в матрикс, клетки по мере созревания остеобласта, они выделяют волокна коллагена, волокна эластин, они выделяют различные морфогенетические белки, еще много-много различных соединений, а также поглощают из крови гидроксиапасид кальция, который в дальнейшем, перерабатываясь, превращает в биологически активный, и он оседает уже на волокнах коллагена, образуя характерные кристаллы. А поскольку матрикс кальцинирован, клетки не способны делиться метатически, потому что запечатаны в очень плотную структуру, в которой передвижение невозможно. Мы не можем выделить даже жидкость, да, остаток жидкости из костной ткани. Но так изображен канал сосуда, вот он имеет характерные края. Это гаверсов канал, который лежит в губчатой костной ткани. Видите, мы видим участки Тарабекулы, краевые. Это говорит о том, что это губчатая ткань, а не компактная. клетки, они также могут залегать в соединительную ткани. И в принципе в норме присутствуют именно те, которые, из которых образуется костная ткань. Поскольку им для этого необходимы всегда кровеносные сосуды. Вот так выглядит компактная кость. Причем вот эта часть, ее более компактная, чем вот эта. А также есть подозрение, что структура вот там, она мертвая, она целлюлярная. Либо так был сделан препарат. Потому что здесь клеточки имеют, ну, во-первых, более интенсивное окрашивание межклеточного вещества, там оно менее интенсивное. И здесь есть участки ацеллюлярные, где есть лакуны, но в которых клетки не содержатся. Вариант первый. Либо это компактная кость, а там часть она ближе губчатой. Либо здесь участок трансплантата, который был интегрирован вновь образованную кость и в дальнейшем компактизировался. То есть это, например, может быть область замыкающей компактной пластинки. Аналогичная структура, мы наблюдаем у клетки компактной кости, расположенные да, радиально вокруг Гайверсового канала, который находится в центре. И мы имеем всегда у кости замыкающую характерную компактную пластинку, ограничивающую костный трабекул. Здесь очень интересно, через клетку прошел сосуд именно в этой зоне. И вот там тоже. Развитие кости это всегда остеогенез. Остеогенез возможен только в одном случае, если у нас есть живые костные клетки и наличие сосудов. То во всех остальных случаях из одних и тех же клеток будет образовываться либо хрящевая ткань, либо как ничего. Там будет мыть, если это материал, так там будет оставаться материал. Поэтому материал остается не тогда, когда он плохой, какой-то не тот. А туда просто сосуды не проросли. Либо были недостаточные перфорации принимающего ложа и заросли отверстия, которые мы делали. Либо очень слабый регенераторный потенциал пациента, у него у самого, по совокупности факторов. А еще есть такой процесс, который называется осификация. Чаще всего и в норме он происходит одновременно с минерализацией. По сути это окостенение. Окостенение первое может происходить из хряща. Если это растущие кости, например трубчатые, и они образуются вторично из кальцинированного хряща. Либо в норме происходит осификация, когда идет образование на поверхности существующей кости, новой кости из мезонахимальных клеток. Осификация может быть либо энхондральная, то есть расположенная в глубине хряща, либо энтромембранная, ограниченная двумя структурами. Вот мы чаще всего занимаемся энтромембранной оссификацией. Энхандральная это физиологический процесс, но она происходит в норме сама по себе. Сначала образуется первичная кость, потом она заполняется хрящом, потом в ее центре образуется костный мозг, и из вот этого хряща кальцинированного вторично. так, например, образуется головка бедра, самая прочная кость в организме человека, потому что она выдерживает всю массу тела. У нас формируется первично костная почка или центр окостенения. Это два кровеносных сосуда, которые обычно расположены вблизи. Вот здесь вблизи расположены клетки мезонхимальные, они специально туда приходят колонии, и одна из клеток отделяется и тем самым происходит здесь центр окостенения. У нас образуются первичные клетки, остеобласты, которые соединены между собой плазматическими контактами, они имеют сосудистое питание, и еще активные клетки, которые способны давать также новые генерации остеобластов. Остео... Отростки остеобластов по мере синтеза матрикса они сначала утолщаются, а затем немножко уменьшаются, приобретая конечную форму. И органическое вещество оно отделяет постепенно эти клетки, между собой до конечного состояния, и потом наступает минерализация, наступает кальцинирование, и этот матрикс становится плотным, твердым, с этой кости уже ничего не произойдет. Центр окостенения всегда-всегда возникает рядом и вместе с сосудом. Это не ошибка, он возникает вместе, где есть сосуд, и вместе одновременно с ним. Не бывает такого, что они раздельны. Поэтому имеет смысл использовать капиллярную кровь, которая является идеальной средой и содержит все факторы для того, чтобы, например, там, замешивать какой-то материал для замещения дефекта.